опять же, технология искусственного интеллекта, которые помогает организовать магазин, и при этом там нет обслуживающего персонала, то есть не требуется обслуживающий персонал. Диана Желенкова, Лилия Талипова, Универньюз.